Всем привет! Сейчас сыграю песню одну старую-старую-старую такую дворовую песню из 70-х годов, потом ее в конце 80-х или 90-х Шанхай группа перепевала вроде бы как. Вот. Эту песню пел еще мой папа в начале 80-х моей маме. Рождаются С работы пришел раньше времени. Вот такая вот песня из далеких семидесятых годов. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Подписался, поставил лайк, написал комментарий. Увидимся!